Наша задача сейчас сделать а, вот инструменты, которые позволяют нам здоровье, понимание, чтобы мы были здоровы и счастливы, очень простыми. Вот на этом мы сейчас концентрируемся. Вот это сейчас стоит главная задача, потому что за два года, как существует проект, мы уже очень много сделали. Но вот сегодняшняя задача – это сделать так, чтобы мы научились этим пользоваться, чтобы мы могли это легко делать и чтобы как можно проще можно было получить этот продукт. Хорошая идея? Отлично. Спасибо за то, что вы со мной, что я слышу ваши голоса. <с> Здорово. Ну давайте, тогда я вам покажу. Э -э недавно у нас проходил квест, это такая обучающая форма. И я знаете, что обнаружил? Что очень многие люди даже не знают, где находится наш проект. Я на всякий случай попросил э -э вот выделить, э -э где он. Вот э -э тут маркер, я не знаю, наверное, не светит. Но вот посередине, вы видите, голубенький. Наш проект находится, ну можно прийти туда двумя путями. Либо опустить скроллинг вниз, либо в разделе вот проекты можно туда зайти но ну вот это так и это первое вот с чего я решил сегодня показать я сегодня решил вам показать как все устроено внутри потому что наконец мы можем сделать доступность очень простой и легкой вот Смотрите, для себя, для своих любимых мы отбирали инновационные продукты, мы отбирали качественное сырье, мы отбирали команду специалистов, которая на сегодняшний день, это кого только у нас сейчас нет, это люди, которые понимают, это врачи внутри, это фармацевты. У нас огромное количество людей, которые помогают нам отобрать самое лучшее. Ну, хочется же для себя самое лучшее отбирать, правильно? Ну, и вот сейчас вот... Мы уже к этому пришли. Мы отобрали очень много того, чтобы давало очень быстрые и качественные результаты. Мы разработали целую систему того, как донести до людей о том, как легко можно поменять свое качество жизни. У нас проходят замечательные вебинары. То есть для этого мы сделали адаптированный сайт. И вот на сайте, кстати, жалко, что вот не светит. Но э, на сайте, видите, специально сделан раздел, с которым мы чаще всего сталкиваемся со своими организаторами э, на местах Академии Росты и Здоровья. Мы выделили их специально для вас внутри сайта, и каждый, кто имеет какую-то проблему, с которой по здоровью у него есть, вы можете просто перейти туда, вот нажать на одну из этих десяти самых распространенных проблем и получить очень четкие рекомендации, вплоть до того, как поэтапно это пить с кем проконсультироваться, к какому чату подключиться, то есть для того, чтобы можно было напрямую от специалиста получить консультацию. Важно это? Вот, с -с -с -с, спасибо за тот хлопок. Знаете, есть такая вот проблема. Очень много компаний, вот существует очень много компаний, которые продают те или иные вещи для здоровья, и это здорово. Но не надо никуда ходить, все есть здесь. Потому что мне очень часто подходят люди и говорят, знаете, как здорово, что вы сделали эти два чата, чат результатов и чат специалистов Академии, где можно напрямую от врачей получить прямые рекомендации. И сегодня у нас больше и больше подключаются. У нас здесь, у нас здесь есть замечательные врачи, которые помогают нам в чатах. Татьяна Ивановна, можно вас тоже увидеть? Вот, вот человек, который часто пишет, Татьяна, э, Татьяна Москва, вот Татьяна Ивановна, она тоже находится здесь, она помогает. <связывая> <связывая> Вот, которая тут. Так что подключилась. У нас здесь есть заслуженный врач России, Патимат. Где вы? Я тоже вас видел. Вот. вот она. То есть, смотрите, они часто нас выручают. Помогите, пожалуйста, включить презентацию на экран. Еще раз. Что-то, видимо, нажалось. То есть, это только те, кто присутствует в зале. Спасибо огромное. Мы проанализировали очень большой опыт и все выложили вот прямо сюда, внутрь так скажем, всех этих проблем, где все очень четко, подробно расписано. Мы сделали решение не только, что люди приходят за проблемами. Может быть, им нужно решить какие-то задачи целевые. И вот для этого у нас сделано отдельно 6 окошек, которые наполняются самыми интересными вебинарами. То есть вот сюда мы рекомендуем сделать простые действия. Подключиться, зарегистрироваться, прийти на вебинар, который проходит по пятницам, получить доступ, где все это активно лежит. И, как вы видите, можно получить рекомендации напрямую и даже видеокурсы с рекомендацией продукта, что, как пить, вот с инструкцией внизу. Очень удобно, правда? Спасибо. А вот скажите, пожалуйста, кому-нибудь откликается вот в этих 10 вопросах? Сердечно-состудистые, да? Вот, головные боли. У кого бывают головные боли? Да, потому что мы очень много думаем у нас интеллектуально. Вот тут вот есть решение. Представляете, можно зайти сюда и посмотреть. Болезни желудка, тяжесть ногах. Кому знакомо? Тяжесть ногах или в суставах. Я думаю, вам будет очень здесь интересно. Здесь очень доступно. А наши специалисты, мы будем всегда рады вам помочь. Как, с чего начать, чего не пить, и какие есть исключения. Это специально для вас, друзья. Спасибо большое. Ну и дальше, мы пошли по такому пути оптимизации, парень, который регистрировал вас сегодня, когда вы проходили такой в очках, стильный, высокий, еще на голову выше меня, еще на 10, наверное, мозгов умнее, чем я. Вот он нам сейчас очень... Максим конец, а ты где? Вот, не видно тебя. Вот этот парень помогает нам сегодня сделать замечательный тест самодиагностики. То есть, если у вас в городе нету организатора или ответственный который бы мог вам помочь вот вы что могли подойти, вот этот тест самодиагностики будет вам помогать решать свои вопросы по здоровью, определиться, где, как, с каким органом есть какая-то, ну так скажем, проблема, то есть можно Взять рекомендации, запросить, пропить и сделать этот тест повторно. Представляете, он вам будет четко отображать, как меняется ваше состояние здоровья. Здорово? Вы можете его сохранить на почту, то есть и видеть, что было до и что было после. Очень удобно. Такого продукта на сегодняшний день нет ни у кого. В Следующая перспектива мы хотим сделать так, чтобы он сразу давал вам рекомендации. То есть сразу же готовые рекомендации и нам осталось только проконтролировать, правильно они даны или нет. Удобно. Отлично. Ну и последнее. За последние полтора года, нет, не последние, что-то так быстро. За последние полтора года очень много накопилось у нас результатов по применению и опыта специалистов, которые к нам пришли, очень большой сделали вклад. Мы продолжаем это делать. Поэтому систематически проходят здоровские вебинары, которые доступны в разделе конференц-комната. Они бывают как систематически по пятницам, уже мы перешли на раз в две недели, очень большая дата база. Ну и есть те, которые проходят, иногда мы их отдельно анонсируем. У нас есть выбор настолько богатый, что для каждого человека есть что выбрать на самом деле. И я хотел вам показать, что Академия всегда думает о новинках, которые бы могли вас порадовать. Интересно вам узнать, что мы для вас приготовили к Новому году? Отлично. Кому интересно? Замечательно. Но ну, тогда вы, я думаю, будете удовлетворены. Мы сделали раздел, чтобы вы могли потом посмотреть и всегда его увидеть на сайте. Раздел спецпредложения. То есть вся актуальная информация находится в разделе спецпредложения, где, вся, где все четко для вас написано, прописано. И откуда можно одним кликом перейти на наш SP-маркет. Это пространство, где можно приобрести продукт. Специально для нового выхода мы тоже разработали для вас ряд Э, так скажем, решений Но ну, прежде всего, есть масса э, пом Кто помнит, кто употреблял вот, Минеральную воду, которую помните В Сочи на мероприятиях у нас было Поднимите руку, кто знает где то да Отлично, представьте, что вы теперь можете делать Ее сами у себя дома Маленький 100 мл бутылек На месяц Здорово Проблема кремния высокоусвояемого решена, потому что кремний я не буду вас ну, как-то перегружать информацией, но она помогает и сердцу, и сосудам, и суставам, это замечательный продукт. Ну и для Нового года это самое то, потому что после Нового года нужно будет почистить все то, что мы сделали, и это самый удобный способ, как можно себя восстановить в плане детокса. Мы позаботились о детках. Вот, замечательно, сейчас такой период ну, непростой, скоро будет еще и весна, сейчас осень, это правда, зима, это продукт, который э, помогает деткам восстановить свою бронхолегочную систему, если не дай бог, заболели, отхаркиваетесь, прополис, очень здоровский продукт, который можно давать детям с трех лет. Ну и самое главное, это вот эта кардиосоль, это третья новинка, которую мы подготовили сегодня. Она замечательно подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. То есть она снижает уровень холестерина, потому что в составе уникальные вещи. Такого продукта нет. Суперпродукт, пол чайной ложечки в суточную норму, и вы снижаете уровень холестерина. Здорово? Ну и самое приятное. Друзья, конечно, мы не могли это обойти Новый год. Ведь Новый год – это время, когда мы любим дарить подарки и получать. Кто любит дарить подарки? Здесь есть такие люди? О, все. А кто любит получать? Почему-то получать, кто любит, больше было. И знаете, я думал, как придумать так, чтобы можно даря получать? Вот здоровское решение? Я вас порадую. Смотрите, друзья, у нас есть... Такое, такое решение, которое благодаря приобретению новогоднего продукта, пакета новогоднего, мы сделали их 5. очень вкусные. Двое для мужчин, двое для женщин и одних для детей. Они представлены все вот в конце, можно будет подойти и посмотреть на них. Вот представьте, что приобретая совершенно недорогой продукт в подарок новогодний, мы получаем сами подарок, вот эту кардиосоль для себя и для своих близких. Абсолютно свободно.